Всем доброго времени суток, с вами Каттамхали Очередные изменения подводных лодок Все разработчики пытаются, так сказать, привести к общему знаменателю Чтобы было и на них комфортно играть, и против них комфортно играть В общем, сейчас почитаем, что вообще опять дальше разработчики будут с ними делать Также произойдет изменение с ПЛО вооружения Но ну, это, я так понимаю, вооружение, которое направлено против подводных лодок То есть это глубинные бомбы и авиаудар глубинными бомбами так, еще сегодня изменение тестовых кораблей и изменения советских авианосцев И закрытое тестирование визуальной улучшения В общем, начнем с подводных лодок, читаем, что вообще пишут разработчики Подводные лодки сражаются на равных с другими классами в случайных боях уже два месяца и сегодня мы хотели бы поделиться изменениями, которые произойдут В общем, перейдем сразу дальше Несмотря на большую область поражения, глубинные бомбы с могли... Да, сразу скажу, что подводные лодки получают неплохой акт. По крайней мере, в прочности, очень и очень большой. Не нанесли урон подводной лодки даже при верном упреждении, поскольку между бомбами слишком большое расстояние, но при этом маленькая зона брожения. Чтобы гарантировать нанесение повреждения под лодки, при грамотно выбранном упреждении, оставив эффективность вооружения на том же уровне, увеличена область поражения бомб и их урон, но уменьшено количество бомб на самолете и размер эскадрильи. Таким образом попасть по подводной лодке станет сложнее, но удачное попадание гарантирует высокий уровень. Урон. Чтобы удар глубоководными бомбами сильнее влиял на поведение подводной лодки, даже при не самом точном попадании добавлена 50% вероятность вывести сонар из строя бомбы. Подводные лодки обычно находятся достаточно близко к кораблям противника, однако их текущая боеспособность слишком низка для эффективного взаимодействия на таком расстоянии, чтобы повысить выживаемость увеличить количество очков боеспособности. Также увеличено время действия двукратного отмеченного сектора, что даст подводным лодкам больше времени на планирование атак и выбор более удобной позиции и момент для пуска торпед. Учитывая последние изменения механики обнаружения для подводной лодки и значительное ограничение возможности по, ой, по видимости под водой кораблей противника, снаряжение поисковой РЛС с учетом большой Дальность обнаружения стала значительно влиять на геймплей подводных лодок во время активной фазы их атаки, вынуждая менять позицию и погружаться на рабочую и перископную глубину, увеличивая расход автономности. Чтобы дать подводным лодкам больше возможностей для маневрирования и выбора удобной позиции и снизить влияние РЛС на их геймплей, ну, РЛС-ка не так долго работает, да, гораздо страшнее гидроакустика, которая работает по, там, полторы-две минуты с лишним Убрана возможность обнаружения субмарин при помощи поисковой РЛС на перископной глубине Да, вот здесь плюс получают подводные лодки 1.0 в их пользу Изменение ПЛО вооружения. Количество самолетов в звене уменьшено с двух до одного. Количество бомб на самолете уменьшено в два раза. То есть, да, получается, в четыре раза меньше бомб теперь будет сбрасываться. Зато урон бомб увеличен в два раза. Ну, как сказали... Да, радиус поражения тоже увеличен Теперь бомба, ну это я тоже говорил, да, с вероятностью процентов Там сонар выводит из строя Так, область поражения подводной лодки бомбы увеличена на 25% То есть здесь прибавка, кстати, небольшая Урон в области поражения бомбы будет уменьшаться более последовательно С увеличением расстояния до бомбы Самые дальние 20% области поражения не наносят урона, но могут наносить критические Повреждения. Изменены параметры вооружения глубинной бомбы у всех эсминцев и крейсеров. Максимальный урон бомбы увеличен на 40%. Ну а теперь смотрим изменения подводных лодок. Да, так, ну, к примеру, скажу, в общем, все подводные лодки получают прибавку к прочности. Вот, кашелот было 9900, станет 14000, да. К примеру, какой-нибудь Балау было 14300, станет 20200, то есть, ну, такая неплохая не прибавка, да, там, где-то у каких-то подводных лодок аж 50% плюс прочности. Так, также увеличено время действия двукратного отмеченного сектора. У Кашалот, Салман и Балаус 30 до 90 секунд, и прибавка большая. Ну, кстати, у немецких подводных лодок тоже у всех прибавка огромная. С 25 до 75 секунд Это время увеличено Уменьшена максимальная глубина Погружения подводных лодок 8 и 10 уровня Соответственно перенастроены Параметры их заметности и видимость Подводные лодки 8 уровня С 60 до 50 метров Подводные лодки 10 уровня С 80 до 60 метров Подводная лодка на перископной глубине Теперь не обнаруживается при помощи Снаряжения поисковая РЛС Ну как обычно да Где-то плюсы, где-то минусы, но для подводных лодок, по-моему, здесь плюсов гораздо больше, чем минусов. Я, если честно, какие тут минусы для подводных лодок? То есть вообще практически никакие. Одни, одни плюсы просто. Ну, те, кто любит играть на подводных лодок лодках, наверное, неимоверно рада. А вот те, кто против, наверное, не особо. Так, короче, едем дальше. Изменение тестовых кораблей и советских авианосцев. Так. Советские авианосцы. Незначительно обнови... обновлена самолетная камера во время подготовки к атаке при атаке у штурмовиков и торпедоносцев, исследуемых советских авианосцев, а также у торпедоносцев чкалов Изменения повысят удобство прицеливания без влияния на геймплей. Изменения вступят в силу с выходом обновления 0.11.0, а также на первом этапе общего теста этого обновления. Так, испанский крейсер «Канарис». О! У нас еще, по-моему, не было ни одного испанского корабля в игре, да? Это у нас первый, по-моему, если я ничего не путаю. Так, корабль будет терять примерно на 15% меньше скорости при циркуляции. Интервал между залпами в альтернативном режиме стрельбы увеличен с одной до 1 до 1,2 секунд. А, то есть, да, вот, получается новая механика. Не знаю, что у нас потом в игре ветка испанских крейсеров, что ли, будет с новой уникальной механикой, да, вот это... Альтернативный режим стрельбы Так, время перезарядки, перезарядки орудия в альтернативном режиме стрельбы увеличено с 40 до 45 секунд Советский крейсер Севастополь, 10 уровень Время перезарядки орудий главного калибра уменьшено на 1 секунду, Был 26, станет 25 Количество зарядов снаряжения аварийная команда увеличена с 3 до 4 То есть, да, здесь как у линкоров аварийка будет заканчиваться очень, конечно, неприятно. Количество зарядов снаряжения ремонтная команда уменьшена с 6 до 4. Время перезарядки снаряжения ремонтная команда уменьшена с 80 до 70 секунд. Количество зарядов снаряжения Форсаж уменьшено с 6 до 4 секунд. Тоже, да, есть и плюсы, есть и минусы здесь. Ну, настройка, идет, настройка. Мне интересно, за какую валюту этот крейсер будет продаваться, если бы застали, я, к примеру, бы приобрел, наверное. У меня как раз там 40 тысяч уже скопилось. Так, американский эсминец Форест Шерман, 10 уровень. Время перезарядки орудий главного калибра уменьшено с 2 до 1,5 секунды. Время перезарядки торпедных аппаратов уменьшено с 81 до 72. 3 секунд. Британский крейсер Дидо 6 уровень. Время перезарядки орудий главного калибра увеличено с 6 до 6,5 секунд. Паназиатский азиатский крейсер Рахмат 6 уровня. Время перезарядки базовых орудий главного калибра увеличено с 6 до 7 секунд. Время перезарядки исследований орудий увеличено с 6,5 до 7,5 секунд. Паназиатский Азиатский крейсер Хардин. Но ну, если кто не знает, паназиатские крейсера у нас получится в игру поступят в обновлении 0.11.0, ну, в раннем доступе, там, она начнется. Ну, можно будет низкоуровнять, в принципе, без проблем получить. Время набора максимальной мощности, это вот у восьмого уровня. Двигатель уменьшено до стандартных для крейсеров значений. Советский эсминец, дельный десятого уровня, время перезарядки орудия главного калибра увеличено с четырех с половиной до 5 секунд. Так, изменение паназиатских крейсеров в Дельный и времен перезарядки Forest Шерман вступит в силу с выходом обновления 0.11.0 Ну, понятно, когда они уже у нас в игре появятся. Ну и в конце здесь, да, небольшое такое закрытое тестирование, визуальные улучшения. В ближайшее время пройдет тестирование обновленных карт ловушка, слезы пустыни, путь воина, Соломоновы Острова. Мы продолжаем работу над визуальной составляющей нашей игры. В ближайшее время проведем тестирование обновленных карт. На картах улучшены модели и текстура островов, обновлено освещение и добавлена новая растительность, да, чтобы во время боя через прицел разглядывать островочки. Есть такое у кого-нибудь? Я иногда этим балуюсь. В общем, всем спасибо за внимание, не забываем подписываться на канал, кому понравилось, обязательно ставим понравилось. Всем удачи, до новых встреч, пока-пока.